Где мороз? У собак, детки, Док Мороз. Ну расскажи, расскажи еще раз. Однажды, 31 декабря, когда я была маленькая, как вы, начинаем. Гирляндочка. Вот так вот. Вперед! Тяжелую! Аккуратненько! бери! Подождите секундочку! А ну-ка, ребята, дайте мне пройти игрушки! Готово! Аккуратнее! Как же он сюда пролазит. Девочки, осторожно, с игрушками, а я пошла гирлянды вешать. Повесил я уже. Все. Давай. Он что, такой маленький что ли? А где мой красный шарик? Так, посторонись. Ну где мой красный шарик? Не переживай, сейчас его найдем. Невозможно же сюда залезть. Он что, гном? Ой, ну как ребенок прямо. Ах, ну вот. Слушай, может он все-таки не из печки приходит? А диван от фонариков не загорится? Вот ты где красный шарик. Давайте. Давайте. Разбирай, не разбейте шары. А где дети? Телек. Смотрят. Переключи. Смотри, Мелкий! Праздник и польза для вашей собаки каждый я день! Я так же хочу! И мы решили написать письмо Догу Морозу. И он пришел? Ну что, так и будем ждать? Дог Мороз! Ох, бедные дети верят. Приходи! А -а -а. Ну дайте им поверить в сказку. Дог Мороз! Дог Мороз! И моя мама надеялась и верила в меня, как и я верю в вас. Ага. Мне кажется, мы едем не в сторону. Чего, дедуля? Мы еще проехали уже. Ну ты ч, адрес не записал? Что ли, старый совсем стал, дед? Он не дед, он док мороз. Так что давайте слушайте его, Вы же наша олени А мы не олени. Мы вообще-то такая если что. Ну ч, куда едем-то? Командуй. Эээ, в другую сторону. Ну ладно. Ладненько. Ты точно уверен, какую нам сторону нужно? Поворачивай. Локи, доки, проблем. Поворот. Поворот. Не бои я не катался с ветерком на санях минус сорок ну как бы да в прошлом году последний раз а, ну да а вы слышите звук ребята ага что, что за звук сработала что чего? чего что ох и холодно же детей так можно не потерпеть подарок на месте почти приехали да ладно да вы правда что ли я даже смотреть не хочу я тоже не верю приехали до морозы <связь> да это наш адрес он существует ничего себе почему мы письмо не написали ну привет, Ты детки. существуешь? Вот так свой первый Новый год я увидела Дога Мороза. Ты исполнил просьбу? Конечно, он же Дед Мороз, а я Снегурочка. <как> ням ням как в телевизоре прям. И тогда я поняла, что он никогда не подведет. И если ты искренне у него что-то попросишь, он обязательно исполнит твое желание. Главное в это верить. Может Кот Морозу письмецо черкнуть? Какие они все милые, когда получают подарки. Да а уж, это точно. Парки, <как> <как> Ну что ж, и по нашей старой традиции... Эм, эм, и по традиции мы будем... Эм, эй. Давай, и крепко, крепка <соединяй> <соединяй> <соединяй> <соединяй> Вот это да. Будем читать стишки. А где Снегурочка? Эй. Ох, <соединяй> <О>, какая вообще <вкуснота. соединяй> вообще Какие дети молодцы. Отличный подарок они вообще вообще вообще вообще вообще Лапы или когти блаженство остановиться. А почему до поросы с нефручкой с нами едят? А ты хочешь подарок на следующий год? Конечно, конечно, слушайте с нами. Кушайте, кушайте. Жалко, только уже заканчивается. А можно да. я тут у тебя даем чуть-чуть? А кто будет посуду убирать? Не я. Не я. Посуду? Э -э Что? Я пошла. М -м -м. Посуду? Посуду будет убирать тот, кто останется последним за столом. Ну уж точно, это буду не я. Пока-пока. Пока. Я пошла, пожалуйста. А посуду уберет тот, кто будет последний за столом. <с Hart historia> <пас texts> да уж, тот, кто все проспал. А что, опять проспал Новый год? Вот так я поверила в Дога Мороза. Подарок, подарок, письмо. Дог Мороз, подарок, ням-ням-ням.